Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня поговорим о GPS, теории относительности и специальной теории относительности. Все это оказалось очень-очень тесно взаимосвязанным. Дело в том, что GPS, вот это геодезическое позиционирование, спутниковое позиционирование, соответственно, объектов да, на земной поверхности, есть такие утверждения, что якобы, якобы в этом приборе, в этих разработках была использована АТО. Ну, Многие же как спрашивают, а вот ваше АТО, общая теория относительности и СТО, да, оно в каком-то приборе создано или нет? И вот ни одного прибора нет, но вот они говорят, как это? А вот GPS, вот там все есть. То есть решили туда. И вроде бы на первый взгляд можно подумать, что вот только они уцепились за это, да? что они за это уцепились, и ну тут больше никакой такой подоплеки нет. Вот и нет, есть. Во-первых, Во вот именно создание GPS, когда его, можно сказать, изобретатель, американец Рон Хач, Рон Рай Хач, это ведущий специалист, соответственно, ученый, который 50 лет в этой системе работал, в системе GPS, соответственно, геодезии спутникового, спутникового позиционирования. У него более 20 патентов по тематике GPS. И он, он утверждает, что он не смог бы создать GPS – если бы использовал в своем приборе общую теорию относительности или СТО. Понимаете? То есть GPS хоронит, хоронит общую теорию относительности. Просто на корню вместе с СТО. Все, они несостоятельны. GPS это доказывает. И что поклонники Эйнштейна делают? Ну, у евреев есть такое слово худспа. Вот более наглые хуспы трудно себе представить. Они начинают утверждать, что вот, э, да вы что, именно вот в GPS и использована общая теория относительности СТО. Все, все как бы сходится у них. Понимаете, какая наглая То есть сам разработчик, ведущий специалист, 50 лет в этой области разработ, э, работающий, 20 патентов защитивший. Вот. Он, он утверждает, что нет, мой прибор не смог бы работать, если бы я использовал ваши теории. Понимаете? Не смог бы. И он говорит, что несостоятельны эти теории о то или того, что в данном случае Эйнштейн был интеллектуально несостоятелен. Вот эти теории, излагая все, он утверждает, что в экспериментах, в экспериментах, которые им в том числе и как инженерам были, соответственно, произведены да, вот, в этих экспериментах. Получилось так, что именно теория относительности и специальная теория относительности не работают, не подтверждаются. Именно на этом основании он утверждает, что GPS бы не работало, если бы я использовал формулы вот и из того. Понимаете? И вот ведущий специалист говорит, это... Но поклонники Эйнштейна говорят, нет, нет, как раз все наоборот, но это, друзья, просто хуцпа. И это надо быть насколько упоротым и отбитым фанатиком, вот насколько представьте, чтобы вот утверждать, что сам ведущий специалист, да, Ром Хач, что он не прав, что он заблуждается. Человек прибор создал. А ему говорят: не, твой прибор не так работает, мы лучше знаем. Нам-то насколько надо быть убитым и отпоротым фанатиком. Есть, конечно, другое мнение, точнее не мнение, а как бы что ли объяснение этой ситуации еще, что кто-то намеренно срет нам в мозг, намеренно, понимаете, что это не фанатики, а намеренные исказители смысла фактов. Ну, для чего? У них есть свои определенные цели. Внося вот эти ошибки в науку, да, специально, намеренно, чтобы ну, дальше наука не продвинулась. Пока она цепляется за это о то и с того, кому-то надо тормозить. Вот эту науку кто-то есть, кто тормозит. Потому что я другого объяснения не вижу. Ну, либо мы все как бы жертвы фанатиков, либо жертвы вот таких вот э врунишек, врагов от науки. Вот два варианта, третьего, вот, как говорится, не дано. Но. И еще рун а, еще логически показывает несостоятельность и теории относительности, и специальной теории относительности. Просто они антилогичны. Вот так. Так что автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией не превращайтесь в упоротых фанатиков. Будьте, идите дальше, смотрите факты. Вам не обязательно быть физиками или химиками. Достаточно ну, немножко изучить труды людей, которые ну, в этом достигли высот. Потому что человек не обязан быть всем сразу. То есть он от что обязан быть? прям во всем, так скажем, профессионал, профессиональным сантехником, да? профессиональным верхолазом, профессиональным каменщиком, профессиональным, я не знаю, физиком, химиком, математиком. Он не может быть всем сразу. Именно поэтому есть люди, которые в этих областях достигли вершины, так скажем. Но, наверное, можно к ним обратиться и посмотреть, кто прав, кто виноват. Точнее, не виноват, а заблуждается. Ну, и если изобретатель прибора, устройства, разработчик этого программного обеспечения, но если он говорит, блин, ну не использовал я ваши формулы, да, то есть то, ну, блин, ну, наверное, он знает, о чем он говорит. Наверное, он знает. Тут не обязательно, понимаете, быть физиком, химиком. Просто вот есть у нас gps нас. И там люди, их разработавшие, говорят, все обстоит вот так-то. Ну, как говорится, я изложил информацию, до вас донес, вы уж сами решайте, в общем-то проверяйте, кто компетентен в этом отношении. Вот. Может у вас получится другой результат, может быть и так. Итак, автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео.